Всем привет, вы на канале Ольга Дубразил, и меня зовут... Классно был такой резкий ход неожиданный, и меня зовут Антонина, и меня зовут Ольга. Я живу в Бразилии, как вы догадались, и сегодня мы будем кушать с вами самые необычные, странно выглядящие, экзотические, но интересные бразильские фрукты. Вообще, это уже не первое видео на эту тему, поэтому сходите посмотрите второе тоже обязательно. Итак, сегодня у нас два фрукта. Знакомая нам хотя бы по этикеткам от йогурта маракуя, по-португальски маракужа. Вот такая она, может показаться не Но бразильцы убеждают меня, что она чем не симпатичнее, тем вкуснее. У нее такая твердая кожурка и звучит, как будто пусто внутри. Пум -пум -пум. Пум -пум -пум. И вторая подруга Пинья. Что за пиня? Спросите вы меня. Пиня кого? Как это вообще называется? Фрута до конжи. Фрута до конжи. А конжи это граф. Ну, графский фрукт. Я очень много раз встречала, что в интернете ее называют сахарное яблоко. Это похоже на яблоко? Тогда я Ельцин. Начнем с маракуи. Где нож? Что бы я еще знала, как вскрывать эту маракую, было бы вообще супер. Я думаю резать. Ничего не происходит, как будто я пилю древесину. Вообще ничего не происходит. Надо усиливать напор. Я боюсь. Я боюсь. Пошло, пошло. О, сок какой-то пошел. Сок какой-то пошел. Я разрезала ее ровно пополам. Аромат! Мама родная! Боже! Прям сок с ножа. Ой, какая кислятина. <свы> это должно быть так кисло. Ребята, открываем. Смотрим с вами вместе. Oh, -la -la. Mm -hmm. ding -ding Если бы у меня сейчас были завязаны глаза и мне поднесли этот запах попробовать, я бы подумала, что это какое-то химозное мыло или какой-то шампунь со вкусом чего-то экзотического. Но это натуральный запах. Я только что купила ее на рынке и только что при вас разрезала. Иисус. короче здесь есть э, какая-то белая штука не похоже что ее можно было бы есть и вот это вот я боюсь не. Не. вообще здесь куча каких-то черных точек зернышки короче мякоть легко отходит от стен она просто ужасно кислая, прям сильно кислая, но при этом такая манящая и аромат, а аромат очень сладкий. У меня только один вопрос. А мне вот так каждую косточку надо будет вынимать? Ну вообще, бразильцы едят просто так, прям с костями. Вот, маракуя прекрасно подходит для соков, смузи, коктейлей алкогольных, копирения, прекрасно. Я знаю, чем я займусь сегодня вечером, точнее мы с тобой. Все, следующий. Шишка! Шишка! А, выглядит как яйцо дракона. Вот прям натуральная Игра престолов. И вот эта чешуя, она такая прям какая-то... Она такая прям неприятная такая. Посмотрите. Посмотрите, как красиво. Так, ну я вижу какие-то кости. Кожуру явно есть не надо. Дегустируем. Угу, угу, угу, На 3 сантиметра костей 5 миллиметров мяса. Вкусно! М -м -м. Ты берешь вот эту штуку в рот, съедаешь мякоть и выплевываешь изнутри семечку. Блин, это очень вкусно, очень-очень вкусно. Я никогда не видела этого в России. Я бы никогда не сказала, что это вкус фрукта. Это вкус М -м -м. десерта. Который нельзя есть перед едой, чтобы не испортить аппетит, а то мама заругает. Знаете, если смешать сливки молочные процентов 20% с сгущенкой, то это именно этот вкус. Mm. Все, подождите, я даем. Oh, не знаю, удивитесь вы или нет, но я с этой драконьей шишкой не закончила. Во рту все просто горит так, как будто я ложками ела сахар обязательно нужно разбавлять, либо запивать водой, либо что-то в этом духе. И я съела, я не могла остановиться, Это так вкусно и так сладко, а теперь у меня во рту просто сахарный завод. И вокруг витает запах прекрасной и просто он такой желеобразный, что даже не вытекает изнутри. Я буду делать из него капериню, а вы отправляетесь посмотреть другие видео на моем канале. Я вас всех обнимаю, встретимся в следующих роликах. Чао! туру. Блин, как хочется. И всё.